Всем привет, с Макс Риск. 2 на 2 как-то не хочется. Вот 3 на 3 возможно есть победить. Ну, вообще нет победы. Ну, сейчас зайдем один на один. Там смотрим все что замутил. черный экран есть. Всё нормально. Так, ну что, посмотрим, какие какое место Знаете, как я кузнеца не хочу? Ну, хоть по какой-то красивый. О, хех, классно. Некоторые вообще как-то в украшении играют. 1400. 1400. 1400. По кланам мой скоро займем. Классно место. Только нам не хватает еще 3000. хватит еще У нас тут просто скоро будет 200 боев а уходу кода му щит тысячи боев поэтому так классная карта я ту колду взял ту, которую можно побеждать в 11 в этой карте вообще четко будет дело в том что нужно брать двоечку потом сейчас на буду но опять допускать это большой шанс а чтобы гол... гно победить можно брать летающих демонов. гемонов Бесл. берем войска, казарма строят где-то. Да. Совет. Совету, конечно, так нажимать, что прям до максимума. Новая тактика, новая хайб. Так. И новые победы. Еще одного. 11-12. Там еще нужно 13. Ну, ладно, ладно, переборщик, ладно. 17-то будет да, Окей вызываем первого, здесь получится, на отлично. Ладно. Сбор точки. здесь поставим, чтобы было удобно, а то вдруг станет неудобно. Лук сводка, отлично. Ждем, когда накопится, я сразу беру еще. у что пошел стал вот. помог нам ну, вот, как кирпичка. Посмотрим разведку. Ну, в принципе можно. В принципе он уже атакует, он он такой на нас уже. я посмотрю какие у тебя там идеи карты. В принципе, атакуйте, если он такой, там, гноу, кстати, можно этого вам дать. можно пустить, такой, вот, да, дети там, аккуратно, тащите, Скорее всего, мы по экономике по скорости его выгоним, если он, там, немножко поддался нам. Окей. Давай, первого защиту. Вот, можете уже таковать, в принципе. Как дела? Карта есть там? Так, я, конечно, больше стресс накопить по этому подходу. Давайте сейчас посмотрим, как вот он чем-нибудь занимается. Давайте 4 строим тут сильную базу. Ничем не занимается. Очень странный, чувак. Ладно. Так, в принципе, атакуйте. И... Ладно, атакуйте. Ладно, отступайте, я придумал. На базу, на базу, он что-то придумал. Он только сначала какую тактик построить. Он уже понял, какую так о построить. что там еще одну базу. Как дела ускоряем? Да, ускоряем, а то сейчас будет нереально сильно атаковать на нас силой. Доходить. Сейчас будем так строить думаю. Называется скорость или поражением. Ладно, пошли сюда. Возможно враг здесь. Чакинмату сделаемся классным. Защитникари тут не ну, ждем. Давай, Пополни, работаем. Поиска здесь. Ладно, нам к нам обратно не идут. Сова. Сова. ремонт. Ага, раки, раки, извините. Че, че, че, враг такую тему еще одну совет он хочет хоть хоть что такое то к нам нарушить у нас кстати думал свадна нам поможет принципе Сову запустил я отпустил раки значит, туда, то есть до него на... э, говорит и туда, и сюда. Ставни хатержинов манить. Ускоряем. Сейчас нас нарушили, тем самым должны не врать и бить пэсы. Берем и финишем. Давайте, Лути. Галим отлично. Перекроет нашу спинку. Са перекроет даже нас него меня вот тоже будет сваб будет конечно плохо так да, кстати помочь нужно помочь помочь ай ай, ай, ай я что-то не сделал точку захватил все ясно как идет сюда не что там будет что-то там за ту стрибазу че за на что, за... что это такое? Друзья, какого, блин? Как, как, что это такое? Откуда голем появился? Напиши контакт, если знаешь. Я вот э, не знал, откуда он Галема взял. Я помню, у нас был тоже голем Его съели, блин. Он и съел галима нашего. Ты, наверное, вообще с ума сошел. А? Да, мага. Нет, работать таких ходов ну реально я не видел боя ладно пересмотрим друзья скорее всего он тут 4 плечо. ну реально как он съел, съел нашего героя перетворил превратил его в врага. как это понимать нет он перетворил его в вот пересмотрим бой скажем что он отступай хайп хайп нет не к нам я тебя. Крышку тебе крышку сделаю. Все будет очень грустно. Читер. Как ты это сделал? Есть такая способность перед превращать... Превратить врага. Я не понимаю. Красабочки, вы с ума пошли. нереально сделали это. Ситер враги наш Даже наши тиммейт. Нет, ты некрасиво. Вот, смотри, голем. пропадет. Я не знаю, что делать. Не пропадай голем! Не пропадай! Отступать! Э! Кто забрал голема? Йоу май гад, о май гад, не надо Ладно, Атакуйте. Нам уже крышка. Набор было. как бы собак построил? Знаете, крутая база вот эта штука. На замки замораживает. Реально. Вроде бы она не действуется на.. А, действует. Вроде бы она очень классно. Я подумал про это еще. Ну, а читаю, я согласен, что он читает. Один чит ключи сработало. Сдаваться не для меня, чувак. Я уже так знаешь, как раздавался. я раздавался. Да, тебе легкая жизнь попалась, слушаю. Ох, короче. Рассасывает. Класный присосывает. Для этого Крутяк. крутяк пересмотрим и если что то запинать у никнейм и баньте его потому что он реальный его зовут мозг хэнк 1 к план его найти вот, по легкости легко дни см что это за и пересмотрим давайте какой-то момент я помню так игра начинается пересматриваем о, кстати, можно по минералам треть. Макс риск. Проигрывает. Не понимаю, какого. Блин. Активности. Макс риск. Проигрывает. А да какого, блин, какого макс риск проигрывает Чем он занимается? А, ну я вроде утрачу О, пошло дед, 30 поднялась. Хау, -мо! Ну а открытие не <пов czym>? понимаю. Что? Секунду, вот это вот важно. Ну, читер ну, два раза, пять раз больше. Пять раз. Алло! Кто такой активный? О, я ваша по активности. Нет, он. Пропускаем момент. О, мама. Ага. Да, смотреть. что он использовал я нужно примотать о то место где мы помним помните такой флоте конец Не, ну, Все, я нора классным сильным вырву. А о он синий а чему красный враг они а друг сейчас тогда ходим пропадет, будет шок будет просто, будь просто шок. сейчас посмотрим как он еще нас нападал Ой, интересно он готовил войска так смотрим газы ага. населению у меня больше какого блин что он базу он же идет атаковать блин немец добавить а добавить а, да шахиман сделал помню что там база крышка я голем твой а откуда был голем йоу ага понятно он на рад посмотрим бой Сейчас, куда голем вообще голем сюда иди я просто здесь и всем окей а база не вообще, читер так голем кажись третья внимательно только что было я не знаю я щит включал. он какой-magic брал кто за мэджик вот это вот медик да как кто, кто, кто это видите что это такое кто их призывает я помню это другой чувак призывает это невозможно по моему идет... нет, нет не тот дожди кто у него был, был корабле не может быть такого не может быть такого продолжай стоп откуда здесь это чей был голем понятно он читер пересматривай пересматривай ладно а ч нельзя пересматривать ну блин тут читер дубит мой голем а ну верни не блин. А, как быть с этой Ненавижу, э, Так, пересмотри обратно. Я не знаю. 4 Клаш Легендс все прячет. Вы сами себе, я потом пересмотрел ролики. Не знаю, чем делать, но, скорее всего. Клаш любом прячет. Она что-то важно. Очень-очень важно. Но я хитрый, я потом пересмотрю здесь. Кляшем геонс если ты думаешь, что такой хитрый, думаешь, обижать нас, то не получится. Все. Смотрим внимательно. Сейчас он что-то сделал. Делай наш Голем. Наш Голем. Наш Голем. Да. Че? А. какой базу строить я бы его раскуш... вот голем вот видите видите мой голем май майнэм сгоним так так так что там было что там было все он сменился характером скорее этот ученый сумасшедший что за способность такая он умно сделал он голема сразу забрал нашего кто это вообще такой персонаж сумасшедший а? Где этот лент? Покажи мне. Это колдуна. Использую 30 ом, чтобы создать на выбранной области поля непроходимое для названия юнков на 13 секунд. А кто, боже мой, кто его забрал силу? Кто из героя? Неужели? Ну, может быть. Ну, Но... то кто из героев забрал нашего грема? Необеснимная. Всем удачи, пока. Напишите на комментарии, смотрите.